Всем привет, дорогие друзья! С вами DemonCraft, и сегодня у нас новая часть туториалов в Audacity. Как я и обещал, ролики будут выходить раз в две недели. Ну а сегодня у нас голос Ренча из Watch Dogs 2 и голос космодесантников из Warhammer 40 000. Ну Но а мы не будем тянуть время, начнем. А первой списке у нас range. И давайте для начала запишем голос. Скажите, давно вы стали актером? В районе года или 30 лет назад. Ведь, если разобраться, вся наша жизнь игра. Итак, после того, как мы записали голос, мы должны выделить дорожку и сдублировать ее сочетанием клавиш Ctrl плюс D. Затем вторую дорожку мы должны чуть-чуть сместить. После этого мы выделяем вторую дорожку. Смена или изменение высоты тона? Вписываем значение 2, и обязательно снимаем эту галочку. Окей. Теперь опять заходим в эффекты: смена или изменение высоты тона. Вписываем значение 2. И на этот раз галочку ставим. Окей. Теперь уменьшаем громкость второй дорожки до минус 2. Все, теперь можно послушать. Скажите давно вы стали актером? В районе года или 30 лет назад. Ведь если разобраться, вся наша жизнь игра. На очереди у нас космодесантники. И давайте для начала запишем голос. Горите в святом огне! Без жалости! Без пощады! Без промедления! Итак, после того как мы записали голос, мы выделяем дорожку, переходим в эффекты, изменение высоты тона, и вписываем сюда значение минус 2. Галочку обязательно снимаем. Окей. Okay. Дальше повторяем эффект. Затем в меню эффектах выбираем эхо, и вписываем следующие значения. Окей. Okay. Далее в эффектах мы выбираем реверберация. И вписываем следующие значения. Окей. Okay. Ну и напоследок опять заходим в эффекты, изменения высоты тона. И Вписываем минус 2. Окей. Okay. Готово, теперь можно послушать. Горите в святом огне! Без жалости! Без пощады! Без промедления! А на этом все. Пишите в комментариях, какие голоса мне сделать в следующем ролике, а также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Следующая часть узорилов через неделю в пятницу. Ну а с вами был Демонкрафт, вы были на канале Roswell Studio. Всем пока.